Обережно, двери зачиняются. Добрый день. Сегодня украинские хакеры проводят очередную кибероперацию. Рекомендуем всем оставаться на места и внимательно прослушать это обращение. Сегодня свыше 10 сайтов агрессивной российской пропаганды были демонстративно взломаны нами. Число наших трофеев попали сайты информационных агентств террористов ДНР, а также сайты российских сетевых изданий участвующих в гибридной войне. Недавно авторитетное немецкое издание «Шпигель» опубликовало информацию, что на стороне России в кибервойне принимает участие 4000 агентов, а группировка «Киберхалифат» выступающая от имени ИГИУ работает под руководством Кремля. У российских террористов армия кибербойцов измеряется тысячами, нас же меньше десятка. Но менее чем за 4 месяца нам удалось посеять страх и ужас среди российских пропагандистов, офицеров и солдат российской армии и системных администраторов, сайты которых взломали активисты рух 8 Trinity и Falcons Flame. Пока Запад выражает обеспокоенность, а официальные структуры занимают позицию мальчиков для битья, мы ведем свою войну за принуждение агрессора к миру на языке, который он понимает. Если Россия стала страной-террористом, то право быть судьей принадлежит каждому гражданину мира. Люди мира, не ждите пока кто-то защитит вас от агрессора и террора. Действуйте, атакуйте и выжигайте врага. Вместе победим. Бережно, двери зачиняются. Наступная станция, Майдан Независимости. Следующая станция, Майдан Независимости.